Театр был основан в 1808 году. В 1812 году в Кострому из Москвы был, был эвакуирован Московский императорский театр, который и оказал огромное влияние на культуру города нашего и заложил основу театральных традиций. Здание театра было построено в 1863 году и сохранилась до наших дней практически в неизменном виде. Является прекрасным примером классической архитектуры наряду с такими зданиями стороны, как Пожарная Каланча, Дом Борщева, Гауптвахта. Театр Островского считается одним из самых первых на территории России, который уцелел и полноценно функционирует по сегодняшний день один из старейших провинциальных театров России. Рядом с театром в 1967 году был установлен бюст Александра Николаевича Островского, который так органично вписался в пространство аллеи около театра. Эту аллею называют Аллеей признания. За время своего существования на театральной сцене были поставлены почти все пьесы драматурга Александра Николаевича Островского. Раз в два года проводится фестиваль «Дни Островского в Костроме» Старейший театр Костромы и Костромской области Друзья, добро пожаловать в наш красивейший город на Волге, и если будете то обязательно посетите наш театр. У нас очень хорошие актеры и актрисы, очень хорошая трупа, замечательные ставятся сцены. Спасибо, что были со мной. Хороших выходных всем и с наступающим Новым годом.